Это последний выпуск Resident Evil 8 Village. Готовьтесь, вас ждет настоящий эпик. Всем Хай, с вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. Это, кажется, последний эпизод. Мы снова Итан. Мы снова Итан. И мы идем убитым. Миранду. Оп, простите, тут боеприпасы. Так, давайте не будем уходить, тут походу повсюду боеприпасы. Боеприпасы? Где вы? Я не могу бежать, кстати. Могу присесть, зато. Карта? Есть. Герцога? Нет. Может быть, что-то еще здесь есть? Бон, больно. Больно, это ну. он немножко побит. Сюда почти тогда, все. Через этот грибок. Через... Боль, превознемогание Расступись, грибок! Я сам плесень По последним данным Я полностью состою из плесени Мы должны сразиться сегодня С этой Мирандой Мы должны ее победить Чтоб там игра не запланировала Какие бы там катсцены, скрипты, нет Я должен победить Это задание, здрасте Ты не ушибся? Блин, мне надо сражаться с ним, да, походу? Ладно, будем сражаться. Отойди, пожалуйста, я тебя прошу. Все. Погиб. Кстати, уж что это за место такое? А, мы здесь уже были. Ну тут мы уже все обследовали, вряд ли тут кто-то есть. Кстати, уже от них ничего не остается. Надо просто идти. А, можем бежать. Ну наконец-то. Так, сейчас еще одного выкали. Второго. Все, ладно, забить на них. Надо идти. Просто идем. Все, просачивайся через вот эти вот О, дебри. Ева, вот ты где. Моя прекрасная дочь. Иди ко мне. Ева, это ты. Клакер, ее. Я так по тебе скучала. Что? Что, мальчик родился? Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Меринда! интересно у тебя необычное тело отдай мне розу Слышишь? я просто слежу за собой я скачаюсь я убью тебя правильно. А еще я и Вперед, Оп, кто <связь> стойте трогай я не трогай ребенка ты сказал а ты хочешь все вот так разрушить я свое заберу. Я исполню свою мечту! Нет! Роза! Моя! Что за хуйня? Так, давайте попробуем рассмотреть это чучело. Хотя, в принципе, человек подобный, окей. Погодите, роль исполнена, это хорошо. У нас есть что-нибудь? Ты из третьего мы заменили? А, мы не заменили <п buzzing> еще. Да блин, меняй. Вот. А! Сколочка. Да Не трогай. Нет, уж, надо полить себя. Так, походу это есть босс, который будет по-настоящему прям атаковать. Ой, Опс, хватит. Не сопротивляйся. Воу, воу, воу. Где она? О, нифига себе. Хорошо. Ну ты сама себе сейчас свинью подложила. Зачем ты вот эти вот корни вытащила? Здрасте. Блин, стоп, надо заменить. А! Заменяй! Сейчас мы ослепим. Так. И давайте... О, мы, кстати, ни разу не юзали револьвер. Пришло время, твое, револьвер. Ты не знаешь, как сильно мать любит дитя так, хорошо, а хорошо, ты хорошо. Побежал, побежал, побежал, побежал. А, пробахнулся. Да, блин. По руке получи В голову надо ждать пока эта броня с нее спадет да да но она же только снесла тебе крышу а -а -а. от снайперки короче нам нужно тоже будет ее блин воу воу воу все три фаербола в меня попали а, -а, -а! Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, где ты? Рано или поздно, все мы умрем. Да ты да, достала, хватит. Хорош, прям в башку попал. Тихо, тихо, тихо, защищайся от фаерболта. О, великий министр, услышь мою молитву. Так, так, так, так, так, так, ааа, что это? Что это? Даже некуда прятаться. а Чего? Погодите, что это было? Как она мне так вынесло все? Стоп. Так, хорошо. Давайте ослепим ее. Сейчас меня убьют. А, где наша снайперка? А, вот, мой ну, господи, сам вверху. Свою свою. Блин. в цели, и я смогу, наконец, свою Прячемся! Прячемся! Столетие! Столетие. Все ради этого дня. Деда! Ааа! -а -а, что происходит? тихо тихо блин я не могу я с тобой. убьет убьет нафиг все убили Блин, теперь заново все, а Тихо, давайте, дает, значит, что ослепляем ее дочь, они... твоя. Тихо. Оп. Ой, больно, сейчас мне будет, да? А. Давайте ослепить. Взять снайперку. Блин. Черт. Сисю. Тихо. Блокируй. Раз. Такая возня у меня лице. Есть, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Пока получается. Да, но она же только снесла тебе крышу. Полить. Не смей, не смей меня трогать. Где она? Раз. Не понимаю, я коцу ее или как. Хватит дергаться. Хорошо. Попал. Где? Где вы? Раз. воу воу воу воу воу воу воу воу воу И еще раз. Фу. Хорошо, вовремя блокировал. Раз. сейчас что-то меня пустят, Надо ходить. Бегать. Бежу. Бежу во все стороны. А, ладно. О, великий О великий. хорошо попал. Хорошо попал. Кажется, вот сейчас она меня вынесет, да? Что мне делать? Я не знаю, защищаться, блин. О, защитился. Главное, блокировать. Темнота. Это она сделала специально. А, я думала, это была темнота из-за того, что она меня прокоцала сильно. Где ты? Где ты? Тихо. Молчать. Так, блин, я... о прячемся здесь. Так, это будет долгая битва, кажется, друзья. Я должен пройти, должен пройти. Да, я еще жив. Ну, давай, высунемся. Когда уже Итан превратится в монстра? Он же тоже плесень. Роза, моя дочь! Больная так. ты, хварь. Так. А? Оп! -о -о. Где патроны для дробляка только что были? Умри. А? Побежали? Окей. Впервые Раз. Два. -а -а. Она знает уже, да, что мы один из них. Одна из них. Я одно из вас, в общем. Давай. Давай. Ну что? Блин. Темно, темно, темно, темно, темно, темно. Я верну свою дочь. А! Так, палить! Это последняя поливалка. Хорошо. Хорошо. Блин, я так сейчас очень сейчас. Я прям боюсь прозрать. Сейчас опять будет. Прячемся. На всякий случай я буду блокировать. Хорош. Раз. Два патрона у снайперка осталось всего лишь. Два. Три. Что ж. С этим все. С этим все, чем мы можем воспользоваться. А, блин, у нас перезарядка. Черт. Тихо, тихо, тихо. Давай. Релоуд. Твой час. Да блин! Умри! Спустись! Ты жив? Получилось? Это был? Я прокоцал, я засчиталась. Раз. Те патроны от дробега только что было? А. Моя мечта. Где? О! Дущит уходил Блин! Черт, черт, черт, черт, черт! Она развалилась! О, Хорошо, я, я знаю эту пазу. В сторону! Отлично! Где-то еще обойрена. Где она? Вот она! Есть! Воу, воу, воу, воу, воу! О, осторожный, осторожный! Все, все, мы сейчас, мы почти. Я думаю, скоро. Тихо. Побежали? А, это она вот она. Патроны! Есть! Что-то я взял, патроны для пестры, да, походу? Раз, два, три. Нет! А, да! Это катсцена, все правильно. Блин, это просто. Сейчас, сумасшедший! Я. Стоп! Я бабахнул по этому шару, по этому пузырю! Пожалуйста! Да стреляй! Да стреляй! Да стреляй! Стреляй! Я стреляю, как могу! Все! Да! Да. Моя Или нет? Предлагаете ну, у хорошего босса должно быть три пазы. Мы это сделали. Роза! Хорошо, все хорошо. Нет, не все хорошо, не может все хорошо быть, да. Мы сейчас увидим лицо Итана? Нет, не Итан. увидим. Итан, ну же Итан. Давай, Итан, начнись. О нет, Крис, Итан, ты вышел, все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан, а. надо идти. Забавно, им приходится вот такие кадры подбирать, чтобы не было видно лица его, потому что типа Итан, это мы. У него нет лица. У него наше лицо. Оу. Мигамицелий. Да, мы сейчас еще будем сражаться, так поймать, с ним. Это еще не конец. Эйтан, шевелись. Это в этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. а Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт. Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива. Мия, я люблю тебя. Прости. Береги розу, Крис. Эй, эй, эй. Эй. Сам ей скажешь. Ну уже идем, уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Тебе. Прощай, моя девочка Но мужик, конечно Он в итоге спас Пожертвовал собой Хейтан Не знаю, как бы я отреагировал, если бы я узнал, что я, оказывается, не человек уже долгое время, а просто какой -то, то плесень. Плесень, которая думает, что она человек. Это забавно, да? Что если мы, на самом деле, просто набор кучи всяких отдельных частей, существ, системы каких-то вирусов, которые просто нарастил на себя это тело и такое, думаю, что оно одно целое. Да. Роза! верх, Вверх! Вверх! Поднимай нас! Стой! Где это?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 Я тебе сядь. Нет. Где Итан? Получается, Итан это первый персонаж Resident Evil, которого Крис. нет лица. Что ты сделал? Он мертв. Я думал, он с локтя Итан. Он остался и спас всех нас. Молодец. Молодец. Я не смог. Альфа. Взгляни на это. Что такое? БиСА прислали не солдат, это биоружие. Да они с ума сошли. Жду приказа: подбери наших бойцов и курс на европейский штаб БиСА. Проблемы не решены. Они заплатят. История Крис еще. Наверняка далека от завершения. А Итан, увидим мы когда-нибудь его или нет? Или все, его история закончена. Ну, мало ли, нет. Все, это конец. Это конец. То есть, получается, тогда ему сердце вырвали, но он все равно жив остался. Его убили на... в доме бейкеров, он жив остался. Вот эта сказка вновь. Чем же она закончится? А, нет, ее просто повторяют, получается, сейчас. Очень красиво оформлено вот это вот. И начало, и концовка вот это. Что ж. Можно ли как-то это скипнуть? Мы можем это пропустить на самом деле. И у... Да, я думаю, нет смысла смотреть титры. Давайте посмотрим, есть ли какая-то сцена после титров. Есть сцена после титров. Это куда интереснее. Кто? Это Роза. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя. Она далеко. А вдруг у него есть ракета? ну... Тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Хм. Ну ты и глупышка. <laughs> Думаю, Луна не а, Мне кажется, на что очень похоже. Хотя... Это следующий герой Resident Evil? Роза? она пришла на кладбище на могилу отца блин но ну все-таки получается он погиб папа И окончательно с днем рождения итан Уинтерс. прости что я пропустила целую неделю у меня скоро куча тестов ты все знаешь ну вот стоит лишь только вспомнить Извини, мне пора. Люблю тебя. И, кстати, она в его а куртке. Да, там. Ну да, сегодня. <coughs> Нужно решить проблему. Тебя ждут, Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Oh, эй, эй, я пошутил, Роза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 Я знаю. Ну, она же, так понимаю, мутант, да? Вот как вы. Ну, короче, мисс, миссис Плейси. <laughs> Не знаю. Что то человек там идет? Там кто-то человек идет. человек история отца завершилась но это он что-то нажать хороший отец приз получен слышать обычно мы играли с вами 10 часов Отлично, отец! Предполучен. Потом значит супер отец. Итак, в меню бонуса добавлен следующий магазин бонусов наброски фигурки испытания. Зарабатывать очки результатов. Оп! Проходя испытания из меню испытания. Окей, жуткая деревня. Полная версия. Значит, создание жуткой деревни, дизайн уровней. Траля-ля. Это, кстати, надо будет потом посмотреть. Получите. Это оружие в магазине бонусов за прохождение игры. Хорошо. Вы завершили несколько испытаний. Обменивайте очки результатов на различные товары в магазине. Испытание завершено. Так, испорченный пирс, странный спектакль, верх брюхом, выкусе, временные меры. Что это такое? Воришка. Давай, не оборачивайся. Что это такое? Перезаписать данные, значит, сохранить. Начать игру. Давайте посмотрим, что это за испытание. Погодите. Новая игра. Тут ничего нельзя сделать. Загрузить. Ладно. Ладно. Не вижу никаких этих испытаний. Что ж. На сегодня это все. И... На этом мы с вами заканчиваем Resident Evil Village. И я скажу вам так, что эта игра мне очень понравилась. А... У меня была вот такая, какая-то, знаете, не небольшая доля расстройства, наверное, ну типа разочарования, но не совсем от седьмой части. Мне очень понравилась вся первая часть седьмой части. Но потом, когда начался такой Action Action, я как-то... Мне хотелось, чтобы игра оставалась таким хоррором, которым она была до этого. А... Но в этой конкретной части сразу вот этот баланс соблюден. И хоррор, и экшен, он сразу есть с самого начала. Ты точно знаешь, какую-то игру играешь, тебе не приходится там ее постоянно привыкать к новому чему-то. Мне очень понравилось это. Мне жалко, что не объяснили, кто такой герцог. Пока непонятно, кто это такой. Я вот не понял, может быть, вы поняли? Может быть, я что-то упустил, как обычно? Я бываю тогда невнимательным, я знаю. Мне понравилась эта деревня, понравилась графика, понравились персонажи очень, было с ними интересно взаимодействовать, сражаться и так далее. Единственное, что мне вот, <ш Meeting> не очень нравится во всех этих играх Resident Evil, что они делают огромных монстров, просто гигантских. Но все эти монстры просто руками машут и создается ощущение, как будто бы я в каком-то Диснейленде на всяких, знаете, аттракционах, когда там я мимо чего-то еду, я такое пытается свою что-то сделать, какие-то аниматроники, что-то там. Как, знаете, в комнате страха, например. Просто что-то там выскочило. Но толком ничего не происходит. То есть опасности, как таковой, нет особо. И. Вот это жалко. То есть хочется, чтобы монстры действительно. Раз она огромная, она бы не просто орала и что-то говорила А просто тебя бы чмарила, убивала бы Но тогда бы это была бы совсем другая игра Это был бы какой-то адский Dark Souls, наверное Может быть, не такая цель у игры была В любом случае, цель развлечь игрока Меня, в том в нашем случае и вас в том числе Она достигнута я, я был развлечен, мне очень понравилась Эта игра крутая Будем ждать с нетерпением следующих Resident Evil И, конечно же, будем их играть я надеюсь, что вы кайфанули от этого прохождения вместе со мной. Спасибо вам большое, что составили мне компанию. Я так заметил, что у нас стабильные зрители смотрели. Это больше, чем обычно. Я ожидал, что Resident Evil будет очень плохо идти у нас. Но четко прям как-то хорошо, наоборот, все пошло. И из-за этого очень благодарен, что вы поддержали это прохождение, поддержали меня мой канал, ставили лайки, писали комменты. Это все очень влияет на... на меня, на мой канал на то, как он будет продвигаться, как он будет жить, развиваться, лайки важны, комментарии важны, все важно. Одно неизменно – это ваша лояльность ко мне, ваша лояльность ко всему, что я делаю. Ждите новых прохождений, ждите новых видосов угарных, ждите от меня очень необычное видео для моего канала – это разбор и сюж... анализ символизма и сюжета Little Nightmares. Всех частей я уже написал текст. Те, кто смотрит мой инстаграм, знают об этом. Я уже э, сейчас работаю над тем, как будет выглядеть само видео. Это отдельная проблема, потому что я пока не знаю, каким образом структурировать все это, каким образом подать вам информацию. Но, в общем, я не буду с этим торопиться, это точно. Все, кто, кому интересна эта тема, я думаю, кайфанут. Вот, э, скоро будет куча всего, короче, друзья, ждите этого всего, и не забывайте про то, что у меня есть сайт с комиксами, press.e.ru. Или он здесь, мама, пока, ну где-то он, где он здесь будет изображен, вы можете прям зайти, там мои комиксы бесплатные, там э, мой мерч, он платный, но это все идет в поддержку моего канала и моих проектов. Спасибо еще раз вам всем, друзья. Люблю вас безумно. Обожаю, ценю, обнимаю. И, конечно же, пять напоследок, если вы готовы. Раз, два, три и пять!